На курсе нет такого понятия, что мне это нужно, а это не нужно. Вот я вас уверяю, люди, которые... Вот мы можем показывать вам отзывы вечно. Вы можете зайти на YouTube-канал на наш посмотреть огромное количество отзывов. Людей, которые 15 лет на рынке, 20 лет на рынке, 30 лет на рынке. Вот вы когда проведете просто аналитику и посмотрите, что за ниши в вашем городе есть, и что вы продаете, в 99% случаев вам нужно переделывать базу. Не обязательно всю, но вам нужно добирать какие-то объекты. Мы не продаем курс по частям, потому что мы закрываем вам всю работу целью. Целиком. было бы очень глупо дать человеку а, что-то но, но я не знаю там дать ему а, какую-то часть работы или дать ему колеса но не дать ему корпус от автомобиля да, например очень глупо мы даем результат под ключ потому что только тогда появляется результат если мы начнем дербанить его по частям мы не сможем гарантировать финансовых результатов мы не можем гарантировать сделок. мы занимаемся тем что мы гарантируем да, то есть мы доводим вас до этого результата. Для того, чтобы действительно это делать правильно, просто поставьте себя на наше место. Если вы кусочками даете рекомендации, вы же не можете брать ответственность за то, сделает этот человек правильно или не сделает. А когда вы реально берете его под руку и от самого начала до самого конца, проверяя все, что у него есть, доделывая, приводя это в порядок, и допиливая все недостающее, чтобы вся система начинала работать, потому что в итоге вы получаете не просто ответы на ваши вопросы, вы получаете систему актив, которая продолжает работать, работать, работать, работать, потому что технологии блок 4, который вообще никто на него не обращает внимания, из частных агентов или агентов по найму, отвечает на самом деле за самое главное. Две трети дохода там, а люди даже не понимают, как это делать. Они даже не думают, что это нужно. Они думают, что это нужно крупным компаниям. Именно поэтому крупные компании остаются крупными, а частный риэлтор не может себе нормально, стабильно денег заработать и носится по городу, как чумовой, понимаете? Ну, то есть все на своих местах сегодня стоит вот так, не просто так, понимаете? Для этого есть определенные причины.